Теперь я хотел бы вам показать, что такое отношение. Если этого нет, если веры нет, нет веры в природу, если она для нас просто, просто торчащие палки вместо деревьев и просто какой-то диск, диск, который светится вместо солнышка, тогда никакого контакта не будет. Человек должен чувствовать сильную любовь, а это развивается. Человек должен уделять время и силы, чтобы понять, что такое солнце, что такое свежий воздух, что такое лес, что такое земля. Нужно очень с большой благодарностью, любовью ко всему этому относиться. Если нет, тогда нет обмена, нет контакта. Ты живешь, ты можешь поехать в лес, люди едут в лес, там разжигают костер быстрее, с отвыки, костер там, музон, там напились и поехали назад, они получили лес. Нет. Человек поехал в лес, он там заботится о лесе, прибирается, там радуется лесу, любит его, птичек любит. Получает? Получает. Но надо через себя перешагнуть. Когда ты в лес приехал, там ты не знаешь, что делать. Там другая жизнь. Надо в нее включиться, надо бродить в полях, ничем не беспокоясь. По Васильковой синей тишине. Ну, то есть, если человек не может любить, как бы... Лес, природу, значит, он ничего не получит от нее, так же, как от человека. Давайте посмотрим, как любить. Тест. Кто из вас в это время слушал внимательно песню? Поднимите руку. А кто болтал между собой? Поднимите руку. Вот вы не можете любить природу. Потому что вы не слушали, а надо было слушать. В слушании вера передается с помощью концентрации. Понимаете, мы учимся здесь, надо это понять. Я не просто песенки включаю, я вас обучаю с помощью этих звуков. Человек передавал свою веру. Вера передается через звук. Невозможно поверить, если ты сильно не слушаешь. Это тоже очень важный аспект обучения. Попытайтесь это понять. Некоторые думают, что я и так уже люблю. Хорошо, если это так, значит, вы должны здоровы, счастливы быть. У вас все должно быть в жизни хорошо. Но если все нехорошо, если счастья, здоровья не хватает, значит, не хватает контакта, не хватает этой энергии. Значит, веры тоже не хватает, нет глубины. Нужно ее получить в результате отношений. В результате отношений с теми, у кого есть. То есть нужна глубокая работа над собой. Не бежайтесь на меня, я вас обучаю чуть-чуть. В -чуть. отношениях с людьми тоже через песни, нужно настроиться очень сильно, веря в людей, сильно позитивно, тогда будет хороший результат. Я изучал в молодости эту тему, у меня неблагополучная семья была, родители трудности испытывали большие в отношениях, и я был такой, как загнанный зверек такой замученный, то есть в молодости. Я чувствовал, не чувствовал чистоту в людях. У меня было ощущение дикости такое, как бы я боялся всех. И, соответственно, не было отношений также. Я анализировал, пытался понять, что происходит. И в конце концов, я открыл для себя вот эту тему, что если ты учишься видеть чистоту в людях, тогда они тебе дают чистоту. Если ты просто зашуганный, загнанный, замученный, депрессивный, тогда получаешь то же самое от окружающей среды. Нужно восстать против того, что происходит. Восстать. Заставить себя звонить, стучаться людям, радоваться им, заставить себя. Если вы не заставите, за вас это никто не сделает. Сначала надо пожелать счастья. Потом почувствовать благодарность. Потом за это опять пожелать счастья. И так идет обмен. Во время молитвы происходит то же самое. Человек желает счастья святыни, кланяется ей, чувствует обратную связь и отдает назад. И так человек наполняется силой все больше и больше и больше. В какой-то момент у него уже нет проблем. Когда человек находится в трудном периоде жизни, возникает боль. Эта боль разрушает разум. Все волевые силы человека, оптимизм, решимость, энтузиазм, способность заставить себя, воля — все это находится в сфере спокойствия человека, в сфере спокойной жизни. Как только в сердце возникает тревога, боль, то энтузиазм, решимость, воля, желание победы над судьбой — все пропадает. Разум теряет силу, когда человеку больно. Получается замкнутый круг: чем больше больно, тем меньше силы разума; чем больше, тем меньше силы разума; тем больше депрессии; чем больше депрессии, тем больше безысходности. И все, и человек попадает в эту жизнь самоуничтожения, программу самоуничтожения запускает. Как она работает, программа самоуничтожения? Спим допоздна, ложимся спать очень поздно, наедаемся на ночь. Думаем о ком-то, печалимся все время с печалью или с отчаянием, с обидой, со злобой, о ком-то думаем постоянно. Не верим в свое счастье, сердимся на, на судьбу, на правительство, на знакомых, на родственников там, и так далее. Это называется самоубийство, самоуничтожение. И крайняя степень самоуничтожения в жизни — это для женщин депрессняк и нежелание ни с кем общаться. Погружение в гордое одиночество. А для мужчин спиртное крайняя степень самоубийства Есть и у женщин, и у мужчин. Когда люди думают, что в этом выход или просто не знают, где выход, тогда они разрушают просто свою жизнь все. В этом нет никакого толку разрушать свою жизнь. Надо понять, что наоборот, когда человек настроен на победу над судьбой, он заставляет себя делать то, что дает победу. Если вы испытываете слабость, утомляемость постоянно, нет сил, болеете, значит, у вас не хватает контакта с природой, нужно бегать. Контакт с природой устанавливается в движении. Если ты сильно напряжен, значит, нужны статические упражнения, неподвижные. Если у тебя нет тонуса, слабо сильно, значит, нужно бежать, наоборот. Если у тебя нет оптимизма, нужно солнце, думать о солнце, вспоминать солнце, вот, радоваться людям солнечным, искать контакта с людьми солнечными и так далее. Ну, то есть, другими словами... Надо понять, что без волевого усилия, без веры, а вера дает волевое усилие, человек не может побеждать судьбу. Что касается веры, религии, то каждый человек должен прийти к какой-то вере. Сначала человек получает силы, профессиональное образование, он устраивается, он как бы учится профессиональным навыкам. Потом он начинает понимать, что ему нужно учиться нравственным навыкам. Потом он должен понимать, что он должен в духовности прийти. Духовность нужна человеку только для образования. Духовность — это способ обучения. Когда человек молится, ходит в храм, он учится отношениям с Богом. В этом смысл духовности. Для того, чтобы получить правильное образование, человек должен выбирать только ту веру, которая проверена временем. Нельзя выбирать веру, в которой которая создалась недавно, в которой нет священных писаний, в которой нет понятия о Боге, которым Богом считает человек себя. То есть он говорит, я Бог. Нельзя выбирать ту веру, которая как бы возникла как критика на другую веру. То есть надо выбирать веру, которая много веков существует. Классические, традиционные системы духовного знания человек должен выбирать. Самое лучшее выбирать ту веру, в, которой, в культуре, в которой ты вырос чтобы ничего не менялось. Ты уже все, уже знаешь, это твоя культура, там все понятно. И человек выбирает то, что он уже знает хорошо, глубоко понял. Надо понять, что выбор веры, этого еще недостаточно. Нужно выбрать также старших в этой вере, нужны наставники. Наставником не может быть человек, который вытягивает из себя деньги, раз. Который гордится перед тобой и насмехается перед тобой, два. Наставником не может быть человек, который как бы сам не является возвышенной личностью, то есть он засматривается на женщин, выпивает, склонен к выпивке, склонен к различным дурным, вредным привычкам. Вот. Такой человек не может быть наставником. Наставником может быть только смиренный, скромный, добрый человек, который способен быть слугой своим, тому, кому он служит. Он у него самого должен быть наставник, то есть он сам у кого-то учится, он не считает себя упом земли и так далее. То есть надо понимать, что так же нужен человек, как у них просто вера, а также нужен наставник. Надо понять, что вера — это не атрибуты. Некоторые люди боятся веры, потому что они боятся духовных одежд, всяких ритуалов там и так далее. Вера нужна для знания человеку, чтобы понять, как правильно молитву совершать, как работать над собой как правильно жить, как отношения с высшими силами, со святостью строить. Человек не может во многих вещь, вопросах сам принимать решения вообще. Ни мужчина, ни женщина не должен принимать самостоятельно вопросы решения по поводу своей женитьбы, по поводу переезда в другую страну, по поводу хирургической операции, по поводу каких-то действий, которые... Ну, очень ну, как бы непонятно, то ли это законные действия, то ли нет. Человек никогда не должен принимать решения самостоятельно. Он должен всегда советоваться со старшими. Если он этого не делает, значит опасность ошибки велика. Но большинство людей вообще в жизни нет старших. Они даже не знают, что это такое. Потому что старшие всегда — это те, кто работают над собой. У нас есть старший, начальник завода там и так далее. Но с ним не посоветуешься, потому что с ним деловые отношения. И так чаще всего мы живем в деловых отношениях. Смотрите, есть люди, которые вообще сами по себе. У них нет начальников, это люди в невежестве. Есть люди, которые подчиняются только законам государства. Эти люди в страсти. А есть люди, которых также есть старшие духовно. И они выбирают классическую духовную традицию себя, не какие-то новые и непонятные. В этом случае человек находится в благости, когда у него есть старшие и с точки зрения социальной жизни, и с точки зрения духовной жизни. Это развитый человек. Каждый человек должен стать развитым, иначе он неустойчив, у него нет защиты в жизни. Приведу пример. Допустим. У вас, от вас уходит близкий человек. Ну, что вы будете делать? Первое, смотрите, есть разные степени тут тяжести судьбы. Первая степень тяжести. От меня уходит человек, я с ним поговорил, он успокоился, остался. Это значит, что судьба не тяжелая, легкая. Дальше, средняя степень тяжести. Я с ним поговорила, он ни в какую хочет уходить. Друзья поговорили по моей просьбе, остался. Средней степени тяжести судьба. Дальше, я поговорила, уходит. Друзья поговорили, уходит. Значит, тяжелая судьба уже. Есть непреодолимая еще, она редко бывает. Там уже что не делаешь, всегда ничего не сделаешь. Ну, чаще всего, или тяжелая, или средней тяжести. И вот когда тяжелая судьба, там человек должен иметь старших, которые, если старший один на двоих, то он может даже исправить тяжелую судьбу со временем. Не за один разговор, а со временем. По крайней мере, их на какое-то время оставить вместе, даже если они не хотят жить вместе. Люди, вместо того, чтобы идти к наставнику, они идут к психологу, астрологу, думая, что эти люди им помогут. Они верят, кому попало в это время. Кто такой психолог? Это, это человек, который должен быть, по идее, наставником, но наставником быть не хочет. Он по факту зарабатывает деньги на наставления наставлениях не деньги надо зарабатывать, наставления надо давать квалифицированным людям. И такие люди есть, они готовы давать наставления, если мы понимаем цену отношений. Наставника можно выбрать, если ты хочешь слушаться его. Потому что люди идут к психологу, он думает, я могу слушать, могу не слушать. Так зачем тогда ходить? Психолог не может сказать ничего хорошего, потому что он сам не развитый. Не развитый человек не может сказать ничего хорошего, даже если он обладает многими знаниями техник разных. Человеку, который в трудности судьбы находится, ему не техники нужны, нужна победа. Победа может дать тот, кто сам умеет побеждать. Все, больше нет вариантов. То же самое астрологи, психологи, все. Только мудрый человек, как бы он ни назывался, он может называть себя психологом и астрологом, по факту он наставник. Если он не наставник, тогда нечего к нему и ходить. Наставники все находятся в рамках каких-то духовных традиций. Поэтому и надо искать себе духовную традицию, чтобы быть защищенным в трудностях судьбы. Потому что защита идет от старших, когда человеку тяжело. Часто люди метаются туда-сюда. Лучше сходите к близкому человеку. Если у вас есть мать, отец... Просто мудрые друзья какие-то. Сходите лучше к ним, когда трудно, потому что они вас любят. А через любовь приходит знание. И это объясняет, что когда кто-то вас любит, и он старший, то Бог через него начнет вам говорить просто потому, что вы есть энергия любви. Бог всегда действует внутри энергии любви. Но если вы приходите к человеку чужому совершенно, к какому психологу, деньги ему платите, у него нет с вами отношений. Он не знает вас, вашу судьбу. Зачем? У него спрашивают. А я тут при чем вообще? Я вообще заезжий гастролер. Я говорю про ваши отношения здесь, на местах. При чем тут я вообще? Нет. Обещал? Видите, женщина ловит на отсловив всегда. Это и способ в отношениях строить. Ну хорошо, раз я обещал, подойдите сегодня первый. Не пробиться, пробивайтесь, это уже ваша проблема. Расхавкивайте всех. Я первую, мне обещаю. Ну, встаньте. Вот ее пропустите, ладно, Если она начнет пробиваться. И вы тоже, да? Хорошо. Хорошо, ладно. Видите, она, они воспользовались ситуацией сейчас. Я просто тему эту взял. <связываю> и они воспользовались ситуацией и зацепили меня за слово. Так действуют женщины всегда. Это их способ жить. Потому что у женщин коллективное сознание, коллективный разум, а у мужчины мужчин индивидуальный. Если, допустим, девочка маленькая в песочнице пошла, пожаловалась другим девочкам или старшим, когда ты сделал то сделал что-то не так, не обессудьте. Потому что у девочки такой способ решать вопросы. У мальчика индивидуальная сила, у девочки, у женщины коллективная сила. Женщины всегда побеждают с помощью социума, потому что их разум силен в социальных отношениях. А мужчины силен разум индивидуально. Поэтому женщина всегда опирается на обещания и на отношения в своих действиях, А мужчина на самого себя. И всегда проигрывает в отношениях с женщинами. Везда бесполезно, потому что она опирается на всех сразу, не на себя. Ну ладно, это я так, просто так, к слову. Вы на меня не обижаете же, правда? Все нормально? К сожалению, сейчас эту зону желания людей верить используют злые люди для того, чтобы насаждать людям вот эти фанатичные идеи. Запомните, как бы вера ни называлась, даже в хороших традициях, везде, если вы имеете дело со следующими вещами. Первое. От вас требуют отречения немедленного. Раз. От вас требуют денег. Два. Вот. Вам предлагают бросить близких. Три. Вам предлагают куда-то уехать, где-то жить в каком-то месте, необычном, 4. Вот. Вам предлагают погибнуть или убить кого-то, 5. Это значит, что через веру в данном случае действует демонизм. Но чаще всего в классических системах традиционных такого не бывает, потому что там очень сильный контроль идет, стас свыше за тем, что происходит. Но это очень часто бывает в новоиспеченных каких-то духовных традициях, которые сплошь и рядом как бы настраивают человека именно вот на эти вещи. Понимаете, вот это означает, никакой веры здесь нет. Зачем нужна вера? Почему человек идет к Богу? Вера нужна для духовных отношений, для любви, для служения, для бескорыстия, для чистоты. Для молитвы, для того, чтобы воспитывать себе качество характера и так далее. Понятно? То есть я вам очертил рамки, куда нельзя. Вот это почувствовать нельзя. Девушка пришла к наставнику, к старшему, он с ней глазки и начал строить. Она чувствует, что он ей глазки строит. Симпатизирует ей. Все, до свидания. Отношения закончены. Это не наставник. Наставник не может симпатизировать женщине, он, для нее она просто дочь, и все. Какой бы возраст она ни имела, старше, младше, не имеет значения. Если наставник вы, выкручивает как бы, информацию, ты где работаешь, как можешь помочь, до свидания, нет смысла в таких отношениях. Наставник должен служить, это слуга, он должен давать знания, если у тебя есть желание ему помочь, то помоги, это нормально тоже. В этом нет проблем. Но прежде чем помогать старшим, нужно сначала с ними развить отношения. Надо убедиться в том, что он использовать не для себя эти деньги будут, а для духовных благ каких-то и так далее. Более глубокие отношения всегда требуют времени. Сначала нужно получить обучение, образование в отношениях духовных. Зачем они нужны? Затем, чтобы погружаться внутрь себя. Затем, чтобы научиться брать счастье из своего сердца. Для того, чтобы быть самодостаточным, сильным. Когда человека захватывает боль, человек теряет разум. Он не может уже сам себе помочь. Бывают такие периоды в жизни, когда так сильно действует энергия боли, что человек не может даже заснуть, ему трудно жить. Он даже аппетит пропадает. Поднимите руку, у кого сейчас такой период? В это время, когда вы попали в такую ситуацию, нужно через звук брать силу. У вас есть вера, нет веры. Вам надо просто найти себе духовную музыку, песнопения, молитвы какие-то, которые вам нравятся просто по сердцу, и слушать их непрерывно. Или молитвы, или лекции, или еще что-то, духовную музыку там и так далее. То есть человек должен слушать духовный звук, желательно звук человека. Если он это делает, то постепенно вот этот звук освобождает его от страданий, потому что именно через звук идет победа над судьбой. Разум усиливается с помощью звука. Взгляд связан с умом. Глаза — это зеркало судьбы человека. А слух и голос — это сила разума. Это его проявление разума в человеке. Поэтому, когда человек опирается на разум в своей жизни, тогда он побеждает судьбу. Это значит, что он опирается на звук. Поэтому способ слушания является главным вообще в жизни человека. Надо учиться слушать очень глубоко, пытаться слышать глубже, но не новости. И не детективы. Глубоко нужно слушать то, что несет в себе веру. Если же вы очень глубоко слушаете предсказания какие-то там о будущем, там слушаете новости всякие, где вам там лапшу на уши вешают, то тогда лапша, несомненно, остается на ушах. Несомненно, когда человек с верой слушает какую-то ерунду, там ему говорят, тебя сглазили, и он такой с верой слушает, это, несомненно, входит очень глубоко и потом разрушает жизнь. Звук является самой большой силой, меняющей судьбу человека. Поэтому... Все, что связано с духовным жизнью, если там есть чистота в этой духовности, то это реально будет менять судьбу. Любое, если вы входите на духовные службы, на духовные мероприятия, это будет реально менять судьбу. Не надо бояться этих вещей. Надо выбирать свой духовный путь, идти им. И знать, что от этого очень си большая сила в человеке пробуждается. Способность преодолевать шесть стадий препятствий. Давайте разберем. Смотрите, мы сегодня во время ответа на вопрос, вы заметили, я девушке рассказывал, объяснял ей, что если я считаю близкого человека источником своих страданий, постоянно думаю о том, как он мне делает больно, постоянно обижаюсь на него, сержусь и считаю, что если бы его не было, мне бы было гораздо легче. Или если бы он был другим, когда я считаю, что какой-то человек является источником моих страданий, то не поменяв эту, этот тип восприятия мира, победить судьбу невозможно. Пока человек зациклен на том, что его обидели, разрушили его жизнь, уничтожили его, что-то с ним плохое сделали, такой человек, когда так думает, никогда не может победить свою судьбу. Потому что первое приближение к победе над судьбой означает, что не он виноват, а вина находится между нами. И я виноват, и он виноват, мы виноваты вместе. Это первое, что человек может с собой сделать для того, чтобы приближаться к победе. Следующий шаг приближения к победе – это попытка все-таки понять, хотя бы думать в этом направлении, что все-таки человек – который находится рядом со мной, выполняет волю моей судьбы, моей. И поэтому я когда-то был виноват или сейчас виноват. И эта вина сейчас заставляет меня страдать. А он всего лишь инструмент в руках моей судьбы. Поэтому я во всем виноват на самом деле. Ну то есть жестокое там избили моего ребенка. Там Хорошо, замечательно с точки зрения воспитания. Я могу наказать этого человека, я могу там его посадить, засудить, но если я его считаю виноватым в своей судьбе постоянно, то победить свою судьбу я не могу. Для того, чтобы не победить свою судьбу, я могу его наказать, если это, надо, это часто надо, но дальше я должен его простить, этого человека. Означает перевести понимание, что я заслужил какие-то испытания по своей судьбе. А потом дальше постепенно понять, что это Бог меня чему-то учит, что это моя проблема, а не его вот этого человека. Перевести силу как бы свою внутрь себя страданий, то есть не думать, что кто-то виноват в моих страданиях. Итак, третья стадия приближения победы над судьбой, то есть или полное приближение к победе над судьбой, когда человек твердо убежден, что вина находится внутри меня и уже встал на путь успокоения в сердце. Вот Когда человек встал на путь успокоения в сердце, это значит, что он приближается к первой стадии победы уже над судьбой. Видите, у нас есть три стадии приближения. Первая стадия — он не виноват, вина между нами. Вторая стадия — вина во мне. Третья стадия. Я начинаю с этой виной трудиться. Я начинаю молитву, чтобы ослабить эту вину, уменьшить ее, чтобы было спокойнее в сердце. Первая стадия победы над судьбой. В сердце спокойно. Я простил, простила тому, кто виновен. Или, допустим, человек ушел, ну, как бы, давайте продолжим дальше движение. Допустим, человек ушел из семьи, я простила ему, сердце спокойно, первая стадия победы над судьбой. Пока я считаю его виноватым, простить невозможно, надо сначала вина между нами, потом вина во мне, потом я начинаю работать над своей виной, его уже вообще забыло, что он там в чем-то виноват, и в это время раз... Мне стало спокойно, я чувствую, что все будет хорошо, мне спокойно вот здесь, в сердце. Первая стадия победы над судьбой. Это называется первый круг жизни. Первый круг жизни. Внутренняя жизнь, внутренний круг жизни. Знаете, усилителем внутреннего круга жизни всегда является природа. Поэтому человек, который хочет успокоения в жизни, он всегда должен больше контакта с природой в это время иметь. Если вы, как бы, солнышко там, ветер, ветер, ты могуч, ты гочняешь тая туча. То есть, если человек в лес ходит там. Селый летится весной из далеких веков. Я к тебе прилетаю, Беловежская пуща. Ну, то есть, человек должен в этот момент, когда беспокойно, он должен, мать земля там должен хлеба налево, хлеба направо, а я лягу-прилягу к краю гостинца второго. Ну то есть что-нибудь, как-нибудь человек должен в гармонию войти с природой, когда сердце страдает, там нет сил. Итак, на первой стадии человек успокаивается сначала, должен почувствовать успокоение. Кто из вас почувствовал успокоение победной судьбой? Сердце спокойно стало. Это еще не значит, что отношения восстановятся. В сердце может быть спокойно, но человек не вернется. Почему? Потому что есть еще два круга жизни, еще два круга жизни, которые надо пройти. Видите, три девять земель, то есть три, число три везде в сказках. Вот, то есть надо вот это знать. Три круга жизни. Второй круг жизни — это между мною и тобою. Я должен... В молитве так сделать, чтобы сам, сама мысль о том, что я буду разговаривать с этим человеком, который разрушил мою семью, не вызвала у меня неприязни, обиды, слабости, напряжения, страдания и так далее. Я должен в молитве сделать так, что я с ним разговариваю, как будто ничего не произошло. Это значит, что я переварил уже второй круг жизни. Чтобы переварить второй круг жизни, вот это, победа над судьбой. То есть человек ушел из дома, бросил меня и живет с другой в наглую. У нас дети совместно Приходит наглую к детям с масляной мордой, делает вид, что все хорошо, и говорит, у нас с тобой все классно. Когда ты видишь это и слышишь, тебя трясет. Это все объем работы. Это то, что тебе, за что ты наказан с прошлого. Сначала в сердце спокойно, потом дальше на втором этапе я молюсь и дальше я начинаю чувствовать, что человек, я могу с ним говорить нормально. То есть я не чувствую, что он силен в том, чтобы меня унизить. То есть я уже спокоен по отношению к своей судьбе, я уже знаю, как правильно, я уже простил, я уже могу общаться, у меня сила есть в отношении. И я говорю... «Как у тебя дела? Все нормально? У меня тоже все нормально?» Вот и так далее. Не разговариваю с ним об отношениях в это время, а просто устанавливаю эти отношения. О погоде говорю с ним, о детях, что все хорошо, спасибо, у меня жизнь наладилась, я чувствую себя счастливой, все у меня нормально, спасибо за все, приходи, если что. Приходи, если что. Видите, она не преодолела, видите, она. Б -б -б -б -б -б. Вот. Что тебя тоже выгнали? <свят> да. <ладно. свят> Я не обижаюсь. <свят> мы сейчас говорим о, теле, о теме боли, боли. Мы не говорим о правде сейчас, мы говорим о победе. Тот, кто хочет за правду, тот всегда останется проигравшим. Мы говорим о победе. Надо понять, что он не является причиной моих страданий. Он он, он, он, он, он, не является причиной моих страданий. Мои страдания пришли из моей судьбы, из прошлой. Это первое, что надо понять. А потом между нами, потом я в себе молюсь внутри себя. Потом мне становится спокойно, потом... Дальше, следующий этап. Я с ним могу общаться спокойно, по-доброму разговаривать, и я не чувствую себя униженным. Поднимите руку, кто прошел эту стадию. Молодцы. Это еще не значит, что вы будете вместе. Потому что есть еще третья стадия, третий круг жизни. Вроде бы все хорошо, общаемся, а он не возвращается. Да? А? Если он не хочет, да? Не хочется замуж за него. за него. Ну, давайте не будем сейчас как бы не будем сейчас об этом. Давайте будем думать, что все-таки хочется возвернуть человека есть разные варианты, но не важно, важно то, что вот мы сейчас налаживаем все три круга жизни, проходим. Вот и третий круг я молюсь, молюсь, молюсь, дальше и наступает момент, что он начинает говорить о совести, говорить о том, что что-то не то я сделал. То есть это значит пошел третий круг работы, работа в третьем круге. А вам не надо поддакивать, Говорит, да ты скотина такая. Вот, не надо ему так помогать, это не помощь. Надо говорить, да все нормально, что тут, моя судьба так подействовала, не расстраивайся, не волнуйся. То есть нужно человеку дать почувствовать, что любовь есть, что нет боли в отношениях, а есть любовь. И постепенно он притягивается, притягивается в отношениях, и потом начинает уже романс заново начинается, опять влюбленность заново, и он возвращается назад. Возвращайся холодным утром, возвращайся, мне очень трудно, возвращайся и восставайся, возвращайся. Я без тебя устал. Вот. Человек должен пытаться верить в лучшее в отношениях. Не надо как бы. Ну, бывают, конечно, особые случаи. Там Человек, допустим, бандит, там еще что-то. Ну, тогда уже в лучшее верить сложно. Но в целом, как бы, в основном вот так. И когда человек прошел все эти три круга в молитве, он думает о Боге, как вообще эти круги проходятся, я вам сейчас объясню. Боль или наша судьба живет всегда в памяти, там в памяти все это находится. Человек должен иметь дело с этой памятью очень правильно, потому что память, она захватывает тебя внутрь себя, и ты только думаешь о своей боли и живешь внутри этой судьбы. Надо научиться вытягивать из нее боль и быть снаружи. То есть, когда ты молишься, кланяешься в святыне, первое, что происходит, человек забывается. Он забывает про свою жизнь и думает о святости, о поклонении. Это первое, что человек делает в победе над своей судьбой. Это означает разумная платформа жизни. Человек, как наблюдатель, становится за своей жизнью. И когда память о жизни приходит, его жизнь, не отвлекается. Память, когда о жизни приходит в молитву, надо в это время, молясь, потихонечку вспоминать то, что происходило, и в этой памяти гасить боль. Надо молитве, молясь, когда память приходит, надо сделать так, чтобы она стала спокойной. Что неплохой человек там гад такой бросил, а нормальный человек. Вот постепенно память должна успокаиваться. Если память успокаивается, это значит, что вы побеждаете судьбу. Понятно, да? Но если память захватит вас, и вы перестанете думать о молитве, значит, это неправильно. Нужно быть вне судьбы, нужно стараться думать о служении, о поклонении, о молитве, и постепенно память, которая на заднем плане стоит, должна остывать, становиться спокойной и доброй по отношению к тому, кто, что было. Ваш вопрос. Ответил уже?